Молоко матери – это единственная пища, которую получает ребенок от рождения до полугода. В нем содержатся все необходимые ребенку жиры, углеводы, белки, минералы, витамины и ферменты. После появления первых зубов пищеварительная система малыша перестраивается и изменяется соотношение вырабатываемых ферментов. Это позволяет давать малышу твердый прикорм и уменьшает количество грудного молока. Дальнейшие изменения ферментного фона пищеварительной системы снижают зависимость малыша от грудного молока и позволяют перейти на твердую пищу как основную. А к моменту полного выпадания молочных зубов пищеварительные ферменты человека и их соотношение меняются настолько, что молоко и молочные продукты становятся для него отравой. В 100 граммах коровьего молока воды 88 грамм, жиров 3,3 грамма два из которых насыщенные, молочный сахар лактоза 5,2 грамма, белки 3,2 грамма, 2,6 грамм из которых козеин. 70% мирового населения имеет аллергию на молоко по одной лишней переносимости молочного сахара, то есть лактозы. Но также аллергию вызывает и молочный белок казеин. Чем взрослее человек, тем сильнее проявляется токсическое действие молока. Есть данные по непереносимости молочного сахара в разных странах. 90% у монголоидной расы, то есть китайцев, японцев, корейцев, тайцев и других. 75% у африканцев. В Европе данные сильно различаются. От 1% для голландцев до 45% у итальянцев. Среди русских 18% населения не переносит молоко. Это в среднем по всем возрастам. Но с возрастом количество аллергиков по лактозе сильно возрастает. Открытых данных по количеству аллергиков на казеин нет. С кисломолочными продуктами все еще хуже. В твороге по сравнению с молоком в 4 раза больше казеина, в 5 раз больше жира и в 3 раза больше лактозы всего того, что вызывает аллергию. В сырах белка еще больше, а жира больше, чем в молоке, аж до 20 раз. Сметана – это выделенный из молока жир с его содержанием до 30%, а сливочное масло – это 82% молочный жир. Молочный жир содержит 80% насыщенных жиров, а насыщенный жир обладает низкой химической активностью из-за отсутствия свободных связей в молекулярных цепочках, поэтому он практически не участвует в энергообмене и накапливается в организме как балласт, конденсируется на стенках кровеносных сосудов, иногда образуя бляшки и закупоривает микрососуды. Молоко вредит человеку не только воздействием содержащихся в нем химических веществ, но и микрофлорой. Микрофлора кишечника человека, употребляющего молочные продукты, преобладает молочнокислыми бактериями с узким спектром генетических штаммов, которые не способны синтезировать некоторые витамины и незаменимые аминокислоты. Ведь какие микробы попадут к тебе с пищей, такие и образуют в твоем кишечнике свои колонии. Тем самым создается порочный круг. В молоке эти аминокислоты есть, но микробы, содержащиеся в молоке, создают такую микрофлору в кишечнике, которая не может их синтезировать из другого сырья. Что и создает необходимость продолжать молочное и мясное питание, так как в мясе тоже есть такие аминокислоты. А теперь на вооружении промышленников есть искусственно созданные микробы, хорошо створаживаемое молоко во время производства кисломолочных продуктов. Но производителям совершенно наплевать, как эти микробы будут переваривать пищу в дальнейшем, находясь в кишечнике потребителя. Альянс врачей мира в феврале 2013 года исключил молоко из списка полезных для здоровья продуктов.